Есть несколько вариантов создания заявки на оплату. Вариант первый. Найти документ основания в списке документов, в нашем случае это списки регистрации договоров или акты. Проверить документ на соответствие требованиям, как это сделать, смотри отдельное видео. Ссылка в правом верхнем углу. Открыть найденный документ, двойным нажатием левой кнопки мыши. И уже из формы документа, нажать кнопку «Создать на основании». Далее выбрать заявку на оплату или заявку на оплату «Аванс». Последнее выбирается в случаях, если оплата работ или услуг по договору производится до предоставления контрагентам документов, подтверждающих факт выполнения работ или услуг. Вариант второй. Находим документ основания в списке документов и, не открывая документа, проверяем на соответствие требованиям, как это сделать смотри отдельное видео. Далее нажимаем кнопку «Создать на основании». Обратите внимание, что здесь важно правильно выбрать документ основания, поэтому мы рекомендуем пользоваться первым вариантом.